Регулярно являемся ведущими таких мероприятий. Наши преподаватели составляют сценарии, мы репетируем, добавляем что-то, ищем студентов, которые красиво читают стихотворения, поют и вот так вот студенческим составом, так скажем, организовываем одну часть этого